Добрый вечер дорогие друзья! Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса клубничного Он продолжался у нас 16 дней, ежедневно выходили статьи, надеюсь которые вам понравились В статьях было задание, задание было не очень сложным, многие из вас стали присылать ответы задолго до конца конкурса Итак, сейчас мы подведем итоги нашего конкурса Давайте посмотрим наших победителей, первых трех финалистов и кто у нас выиграл утешительные призы. Так, первый ответ нам прислал Иван Ильин 18 марта аж, дал правильный ответ, слово было наблюдательность. Шестнадцать статей, шестнадцать букв. Со второго раза. Так, второе место у нас занял Роман Чернов. Он прислал правильно ответ 19 марта. Смотрим дальше. О, девушка первая, Елизавета Васильева. Тоже ответил правильно 19 марта. Так, Артем Быстров у нас уже получает четвертый приз. Утешительный, так сказать, 50 рублей. Дальше Денис Григорьев наблюдательность, Елена Горгулина, Наталья Александровна. Да, Наталья Александровна нас долго пыталась отгадать, заранее, но вот молодец. Все-таки не получилось, она отгадала слово. Главное не победа, главное участие. Спасибо Наталья за настойчивость. Так, также у нас Татьяна Налетова и Людмила Григорьева. Все, пять призов. Вот все буквы до Аллы. Ну Алле тоже дадим через приз. Человек старался, выписал все буквы, составил слово. Так, ну сейчас просьба наших победителей написать сообщение в нашей группе вот, с номером телефона, чтобы мы могли как-то перевести деньги на телефонный номер. Будем ждать. Пока это самое. Готовимся к следующему конкурсу. Следующий конкурс у нас будет стартовать в понедельник. Мы планируем проводить его вместе. Экологический проект. В данном конкурсе будет больше призов. Помимо призов каждый участник получит сертификат на 7% скидку от компании огородов.рф. Но это еще не все. Если вы закажете услуги у нас такие как спашка, посадка газона, ландшафтный дизайн, в период проведения конкурса, то скидка удваивается. Также, если вы закажете все услуги в течение 7 дней после окончания конкурса, скидка тоже удваивается. Ну а теперь еще раз поздравляем наших победителей. Желаю всем, кто смотрит это видео, также тем, кто посмотрит его потом в записи, хорошей подготовки к дачному сезону хорошей погоды зима уже всех утомила 29 -е, 30 -е марта сегодня а утром было минус 10 за городом всем хороших выходных и до встречи в самой интересной и трудолюбивой познавательной группе огородов рф газон спашка саженцы это к нам